Так, фаерные сообщества устанавливают везде вот такие палатки, они называются карпы. Вот так они выглядят изнутри и так они проводят досуг. То есть они здесь едят, пьют, только не спят, если. Вот так почти круглосуточно. Перекрывают улицы. И очень мешают людям. Вот это карпа как раз, где они проводят время и тут же готовят паэлью. А вот как раз и готовит процесс готовки. Очень si es de То есть улица перекрывается полностью, практически. Сейчас еще не до конца перекрыто, но обычно перекрывает полностью перекресток. То есть проезд будет невозможен. Таким образом перекрывает улицы. Это еще не до конца перекрыто, здесь еще можно ехать. Здесь уже все ну и соответственно а. ну да, здесь же обед просто улицу перекрыли, чтобы здесь установить столы сделать поэлью и обедать